Привет, меня зовут Эрикс. Шоков. Я сказал шепотом, потому что после прошлого ролика где-то говорил Подписчики некоторые сказали, что я теперь не могу сидеть за компьютером Потому что я был в динамиках Я заботюсь о каждом подписчике Хоть и о 40-летнем, хоть и 5 -летнем. Поэтому будет шепотом Сегодня я проходил операцию в CSGO Понятное дело, не за один день, не за два, а за три Но в общем счету я потратил вот то количество часов, которое у вас на экране Скажу вам так Мой вердикт по тому, то операция вы увидите в конце ролика В самом конце Сейчас вы увидите нарезку из всего того, что хорошего там было Если, конечно, там будет... Что-то хорошее, у меня пока что все плохо Ну а после всех миссий мы не выпали звездочки И я открыл коллекции, где может упасть градиенты, и еще какие-то другие скины И вы просто не поверите, что мне там выпало Это просто нечто, все это будет в конце ролика Поэтому смотрите, ролик не будет слишком долгим Всем приятного просмотра, и не забывайте поставить лайк Потому что каждый лайк продвигает этот ролик В Российской Федерации И не только, всем желаю приятного просмотра Но самое главное аппетита Ну а если у вас нет ничего за столом, то вы можете Посмотреть на эту картинку и представить Фантазию развивайте вы можете это поесть прямо сейчас Давайте приступать Полетели выполнять эту самую интересную операцию в CSGO Вердикт в конце ролика, напоминаю Надо Так, начать. чтобы попадать в голову, мне нужно оружие, которое убивает только в голову О, да, дружище О, У меня рефлекс только в голову с делом дружище Попасть Ой, в тело для немножко. меня, это, конечно, это сложность 10. Ладно О, Дружище, я предлагаю не расстраиваться, у нас есть очень много времени, 47 часов еще АФК, беги-беги-беги, убей А, нет, ничего нет, не знаю Ой, хорош Ой, я я сел да. А, Они... он тут близко да, да, да? Да, да, да. Да? Да? О, Ой, хорош О, и, все. и, явный, и явный. я ну, У, сена Молодец. Два килами. Если, если я жесткий игрок, я должен этим раундом показать то, что я. Ну, это было хорошо. Два раунда, один кил. Дружище, дружище, мы это сделали. Просто сделали. Дружище, это просто гениально. Наносите урон гранатами, ритейк. Давай, давай. Да. Я попал Чёрт don't, don't kill Don't kill Please Все, О, да Готово, чуваки Это было легендарно Совершайте убийство Используй пистолет Зачистка Боже, как же ты изи Боже Боже о, как он жестко ставит! Пушит, пушит тебя. А, вы все, тут все а, вы. вы. вы, вы, вы. А, -а, -а, а! Все. А, стражи. Совершать убийство из разных пистолетов. Из разных? У меня. О а -а Ай, боже. А. Подожди, я не понимаю. Мы сейчас сделали киллы и ничего не зачиталось. Покупайте make новые, you, говорят. Слышишь? Надо а -а -а -а. покупать оружие и с него стрелять. Это... А, вот этого не так. было да. А, вот он Рыба моя Все, изи, смотри Все, какое оружие осталось? Револьвер Это жизнь. Чувак, О. это какой-то квест от Я понял, что это надо делать это, Наверное, секунд 40 назад Совершать убийство Старстане не менее 15 метров В режиме ВНС Не менее 15 метров, слышь? Никого не видно. Где востреники? Нет, не подходи. Ох. Сижу, жду здесь. Давай. 7 секунд. Три человека. Выйдет или нет? не, не выйдет. Три кило не хватило, дружище. О, 30 секунд. 30 секунд. Давай, давай, давай. Три кило. Три... Да. Еще два. Это шутка! Слезли фраг! Шутка! А, нет, не шутка. Еще два фарага. Когда ее убирали, все начали ныть, что фпс не будет. Совершать убийство из снайперских винтовок в ломко О, нет! Там уже редко даются алики. Так, ну хоть один килл степ, Дай все. Пацаны, гений, кто это написал. Сейчас главное обосраться и за эту катку это, кстати, выполнить. Yeah. Совершите 25 убийств в режиме Мираж. Э, стража. Ну, вот это... Стражи это более-менее. Oh, no. Выберите карточку врага зачистки О, где врага, все Мне уже вальф, мне кажется, подарок сделали в этом, потому... потому что мне не должны были карточка Рок-н-ролл мертв, побеждайте в раунду вертига, напарники За красный nice. yeah. Совершайте убийство уничтожение объекта Чувак, я боюсь, Однозначно. о господи Небольшая рекламная интеграция, сейчас мы на джидропе и я буду крутить барабан Мне падает три случайных кейса при пополнении денег Я захожу в барабан еще раз и ввожу промокод wowdude и кручу барабан еще раз Мне падает 35% депозитов Пролагаю открыть новые кейсы, мистер кейс и давайте попробуем Вау, мы не купились. Попробовать еще Э, нет, мне не нравится Так, давайте сделаем контракт из того, что у нас было Так Ой, Добрый день Добрый гребаный день Какой же он прекрасный, я его очень хочу Я не забирал с, с, с дропа дропы очень давно Ссылка на сайт и промокод, который дает он, Прокрутить барабаны еще раз, есть в описании А я сейчас его забираю и хочу реально с ним играть Он лютый он просто лютый Смотрите, просто получить нажимаете, и он уже у вас в трейде Ой, господи, как же он шикарен Совершайте два вас с, пуль... с пистолетов-пулеметов в режиме стражи, нюк Да нормально все, нормально Да двое еще, да, еще нормально, справа нормально. Молодец Бегут снова Бегут снова Кидай фло. Ки ки ки о, нет, они... а, а, боже, хорошо, Нормально. Совершать убийство спасти... из гонка вооружений, из специалитов пулеметов. Да. Все, я просто уничтожаю. Да. Совершать убийство из спасти... на смерть. Разминирование. Ну конечно, Ты, вот конечно. это. Конечно. Скиллов, ладно, ну звезды, одной, звезды, одной звезды хватит. Совершите два убийства в режиме стражи Эншин. Погнали. Все, ласт у тебя. Чувак, я чуть know. не сдох. Какой же бомб. Вот, вот меня также убили. А, подожди. Так легко было, на самом деле. Все, вас у меня. Чувак, uh, они в смог уходят и ничего не видят тогда только надо два смока кидать, иначе они не будут нашивать. Чувак, и просто надо было не кинуть не смоки, стоять, ждать Ну, я так и делал А мне просто кидали, мне чате писали, писали про то, что они, видят, они все видят через маки Я постарался, я это не делал Нанесите граффити в местах обычно Enchant Ребят, кто знает эту карту? Ли, э, где тут улица? Где тут проход террористов? Верхний проход, а, вот он и есть О! О! Да ты, ой, дурак. Дурак, на дурак. Yeah. Совершайте вас убийство в голову из уга в режиме стража. О, это круто на самом деле, я люблю аук. В голову надо Сауга, дружище, с ауга, дружище. В голову. А я в другое место не умею убивать. Я вижу. ФП У тебя близко. Я просто не открыл. Молодец, это было хорошо. Ладно, давай пока зачистку пройдем. Мне нужно кого-то ослеплять. А и как мне, успела, и как, как зашла, мне их слепить? Всё, я, я убиваю брать. сайт. Я буду не выкидывать флешки. О, есть попал. <связь> О. Хе-хе-хе. <связь> <связь> <связь> совершать убийство, уничтожение объекта. комментариев, которые видят нужно стражу только смотри там нужно убивать не дальше чем 10 метров это крутое задание у тебя фейкует это что за боты так люди не как они миссия эксклюзивная которую еще никто не проходил она вышла 4 минут назад. Миссия, миссия, миссия, миссия. Ой, есть батут. Короче, лазер касаешься, и турель начинает стрелять. Опа, а вот и... Вот и инферно, которое сегодня мы играли. Все-таки могли Вальф сделать. Могли сделать такой инферн. Well done, dude. Well done. Их много. Под по по него молики кидаем, он Слушай, ну если говорить честно, ну как скучно пока что. Типа просто, мы просто бежим и убиваем. Никакой, никакого квеста, может быть какие-то задания логические. Ничего нет. О, смотри, прикольно. Мираж. Может быть, это, это пасхалка, типа, его скоро не будет. И черно-белый, смотри. Боже, на тобой сейчас будут опыты. Готовься. Прикольно. 25 секунд продержись еще. У меня белый экран полностью. А, ты должен пройти. Короче, ты должен пройти по этим зеленым пол... Короче, смотри. А. Я, у тебя у тебя, вот эти шарики. А, да, я вижу, там я вижу. зеленый свет. Я тебе должен сказать, как проходить. Право... Ну ладно, прикольно. Может, ты хоть хоть, ты... хоть что-то они сделали интересное. Готов? Повернись налево. Иди вперед. Еще, еще, еще. Стоп! Чуть-чуть назад иди. Нет! А, надо заставить! Иди вперед, ладно. Иди вперед. Иди еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Стой! Направо Молодец Стоп, еще направо, еще, все, стоп, назад Еще, сейчас направо Еще, еще, еще, еще, подожди За 30 секунд, да ладно, это так быстро должно быть Готово, давай, занимай позицию Так, э, э, этот, иди сейчас назад чуть-чуть Чуть, да, еще, и все, и сейчас налево Ладно, нормально, нормально, прыгни а, нельзя прыгать Окей, давай, играем Иди, иди, иди, иди, иди Стой, назад Много назад, много назад, много назад Быстро, быстро И сразу налево, сразу направо Ай, вот, oh, направо, направо, направо Ну ты все равно нашел направо И тебе, ты уже был, у тебя два влога оставалось Ну, молодец, yeah. все, уже получше Давай, готов? А, бро, просто направо, просто направо беги Чё за бред а понял игра понял что ты, мы у нас сложно получается и дала подсказку прикольная кстати штука да очень кру круто а, не вот это вот весело да, ну да. хоть что-то про а, хоть, хоть что-то но... кроме стрельбы <сöring> это <сöring> баты А, все. О! Oh. Все? В целом. Ну, и поценить по 10-бальной системе. Наверное, 4. Нет, 3 балла извести. Если бы не то задание с э, э, экспериментами, я точно, говно. То есть только стрельба. И просто идти вперед. Никакой логики не было. Вот просто никакой. Не сходи с пути. Совершите 25 убийств в режиме стражи Тренд. Ого. Oh. Что? Ой, nice. какая тупая миссия как же скучно в это игре. сегодня убийство только в голову троin бу нас смертьть а ты такие yeah. же какие баты убивайте куриц в бой насмерть, 40 штук они а рофлит. последняя курицу я зарежу и... вот моя курица это просто легендарно так погнали с г 8 и он проходит Ух, и там еще прошли. один один э, подъем подъем вас а, чувак такие звуки такие звуки господи это шикарно. совершать убийство перелетный снайпер о Блин, не хотела. Бра! Побеждайте. О, вертига напарника. Хоть что-то, где можно постреляться адекватно, а не против ботов. Чувак, ну это просто слишком легко, понимаешь? Да, да, да. Ух. Ух, это блогеально. Так, э, совершите два убийства из вражеского оружия в режиме стражи. Что я еще сдал? <решать> убийства с прицеливанием в режиме обычного. Шпитанский лов. А, Стража 25 убийств. Чувак, это было близко. <laughs> да, Восемь раундов собрать. Все такое белое. <смех> а, ладно, все, все, он ставит, он ставит. <смех> <смех> все, все, убил, убил можешь сделать спокойно Одна звезда осталась, дружище, одна звезда Семь человек ослепить Чтобы вы понимали, насколько операция говно Последняя миссия этой операции Я прохожу ее вместе с ФРКСом Это мой чел Ф, это флитис, монтажер этого ролика И Экюпад, это с, чел со стрима Вот столько людей интересуется этой операцией Вот, вот это реально проходите, Тут баты и мы Что это за операция, что это за говно, господи давай, давай, давай. Что давай, это, давай. это бот Повернись, повернись Молодец да выиграйте, по-братски. Ребят, наконец-то! По наконец-то мы это говно закончили. Я просто ненавижу эту операцию. Она максимально. Ну я потом скажу весь вердикт. Все, пойдем открывать эти капсулы обосны. О, бриллиантовая монета, наконец-то. Все, мы полностью прошли операцию, чувак. После прохождения этой миссии, я могу вам сказать так, это просто говно полнейшее, пожалуйста, не играйте в это дерьмо. Ладно, если вы хотите покупиться, возможно, там есть какой-то шанс, возможно. Но если играть в это как реальное развлечение, то это самое худшее, что вы можете придумать. Не делайте, пожалуйста, этого. Бриллиантовая медаль получена и... Зачем вообще выполнять остальные задания, если можно было выполнить только до 6 звезд? Я не понимаю логику никакой. Почему на первой неделе было 10 звезд, а потом уже по 6? Почему в последней было тоже 6? Почему такие задания бессмысленные? Зачем это все делать? Можно же было что-то интереснее. Почему я за всю операцию запомнил только один хороший момент? Это когда нужно было подсказывать, куда идти тиммейту. И все, я за всю эту операцию заплатил 1150 рублей. И что я получил? Момент вот этого миссии. Что за дерьмо? Пожалуйста, Вальф, справьтесь, это полное дерьмо, и такое нельзя делать. Вы даете хавать дерьмо полнейшее. Спасибо большое всем, кто смотрел этот ролик. Понимаете, что хорошо, что плохо. Всем пока. С вами был я. Шок. Жду новую операцию от Valve, чтобы они заработали.